Привет, друзья! Продолжая тематику обзоров на разные балалайки, сегодня мы сыграем на новом интересном инструменте под названием «Примальт», которую придумали участники нашего первого балалайчного интернет-ансамбля. Это обычная балалайка «прима», но со струнами от гитары. Запоминайте сразу «ля», «ля», «ре», 5 «пятая», 4 Звучит эта балалайка на октаву ниже, то есть «прима» звучит мимеля. Примальт звучит ми, -ми но на октаву ниже. И звучит как балалайка Alt. Помните предыдущий обзор на балайку Alt от мастера Зюзина? Так вот, на ней мы сегодня для вас и поиграем. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал и не забывайте, что в описании есть ссылки на мой сайт, на ноты и прочее, и прочее, и прочее. На этом пока все, пока!